Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить баклажаны в медовом маринаде на зиму. Очень яркая и аппетитная закуска станет украшением вашего стола. И при всех своих достоинствах на приготовление этого разноцветного чуда времени нужно совсем немного. Для приготовления баклажанов в медовом соусе вам понадобится 3 баклажана, 3 моркови, 3 луковицы, 2 больших пучка петрушки или укропа, 6 долек чеснока. Для маринада нужно 6-8 крупных помидоров, 2 столовые ложки уксуса 9%, 1 столовая ложка меда, соль, молотый перец по вкусу, растительное масло 100 мл. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем баклажаны кружочками толщиной 2-3 см, пересыпаем солью и взбрызгиваем маслом. Противень застилаем фольгой. Выкладываем на него баклажаны, ставим в духовку и запекаем минут 15-20, как только они станут мягкими, достаем. Готовим зажарку. Лук режем довольно крупно, полукольцами. Морковь натираем на крупной терке, слегка обжаривая. Солим и добавляем перец. Мелко рубим зелень и чеснок и все перемешиваем. Помидоры натираем на терке, выливаем в кастрюлю и даем закипеть. Добавляем в нее все ингредиенты для маринада. В баночку на дно кладем слой моркови с луком, потом слой баклажанов, заливаем маринадом. Теперь делаем слой из зелени с чесноком. Снова лук с морковкой, баклажаны, маринад, зелень. И так до верха банки. Последний слой делаем из маринада. Закручиваем банки крышками и даем закуске остыть и убираем в прохладное место. Вот все и готово. Если у вас такие баклажаны получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее. Давайте сделаем этот рецепт еще лучше.